Хай-ухай, с вами нет, нет, не Иван Гайд. На связи, как всегда, ваш верный друг Техшоу. Сегодня у нас снова автомобильная тематика, но не просто автотовары, а запрещенные товары. Покупая их, вы вполне можете получить штраф или даже лишиться прав. Если на вашем автомобиле установлен один из этих товаров, поспешите демонтировать. А чтобы облегчить этот процесс, добрый дядя Техшоу разыграет... Бомбежный набор инструментов для ремонта автомобиля. Скажите, почему бомбежный? Да потому что в этом наборе вы найдете даже изоленту. Как получить этот набор? Все предельно просто. Досмотрите ролик до конца и все узнаете. А мы погнали! Для начала ролика я покажу вам очень хитрый, но предельно простой запрещенный товар, который позволит избежать штрафов. Это электромагнит, который крепится под номер автомобиля. В комплекте с этим магнитом идет пульт управления и даже листочек. Карл Листочек. До чего только китайцы не додумались. Как он работает? Да проще простого, он крепится под номер автомобиля, когда на магнит попадает напряжение, он начинает притягивать металл, далее на номер ставится листок, который идет в комплекте. Магнит управляется пультом. Когда вас остановил ДПСник, просто отключайте, и листок отпадет. Но еще раз повторюсь: этот товар запрещен законом, как и все остальные в этой подборке далее идет товар который любят ставить на батины шестерки юные гонщики не раз встречал на дороге такого гения нацепит себе эту штуку и едет по встречке это мигалка есть разные типы мигалок но увы на крышу автомобиля не смог найти эта мигалка крепится под капот автомобиля или же на лобовое стекло да знаю многим такое понравится но я считаю это лютым колхозом ставь лайк если также думаешь Следующий товар напомнил мне про мое детство. Я не мог удержаться, чтобы не добавить этот товар в подборку. Это, дорогие ребзи, подсветка днища автомобиля. Почему это напомнило мне мое детство? Эта подсветка была популярна в 90 х 2000 -х годах. Тогда она была жуть какой дорогой, но смотрелась очень круто. Почему она запрещенная? Сама подсветка разрешена, но стоит помнить, что синий цвет подсветки запрещен, что забывают многие, из-за чего получают штрафы а этот товар сделает из вашей шахи понтареску. он позволит максимально занизить вашу ласточку есть несколько способов занижения машины самый простой и дешевый это подрезание пружин но можно купить уменьшенную пружину и стойку это уже дороже есть еще дороже это ребятки пневмоподвеска она позволит как занизить так и поднять машину не прибегая к физическим усилиям установка такой подвески в машину которая с завода была без пневма запрещена это изменение конструкции автомобиля подумайте не несколько раз перед тем, как покупать такую подвеску. Этот товар я сразу не советую покупать. Его добавил только в ознакомительных целях ксенон. Ох уж это жуткая вещь! Лучше уже примотать к капоту фонарик, чем пользоваться этой хренью. Извините за выражение, по-другому сказать не могу. Почему так? После установки Ксенона вы начнете всех слепить, да и вы сами не получите удовольствия от пользования таким светом. Да, он яркий и очень мощный, но о коррекции фар после его установки никто даже не думает, что и причиняет столько неудобств. Так, друзья, этот товар можно покупать, даже я себе закажу такое. Но нужно знать, как правильно пользоваться им. Лет лента в багажник, он устанавливается под крышку багажника, выглядит очень круто. Эта лента также повторяет повороты сигналов, стоп-сигнал, задний ход. Но продавая эту ленту, никто не говорит, как правильно установить, чтобы избежать штрафа. Проблема в том, что синий свет запрещен. Как же установить? Нужно просто не подключать провод, отвечающий за синий свет ленты. Охо-хо, не знаю, кто и для каких целей будет покупать данный товар, но все-таки СГУ. Не знаете, что это за штука? Это сигнальное громкоговорящее устройство, оборудованное акустической системой и предназначенное для подачи громких оповещений из транспортных средств. СГУ использует полиция и разные госслужбы, но, слава богу, использование СГУ запрещено, иначе, думаю, ночью было бы нереально заснуть. Далее идет незаменимый атрибут тюнинга, который устанавливает на свою тачку каждый уважающий себя пацан. Да-да, это сарказм, думаю, меня не все поймут, особенно молодежь, но я счастлив, что это запрещаю. Спортивный прямоточный глушитель, одинаково часто встречающийся и на серьезных заряженных машинах, и на экземплярах с цветными брызговиками и светящимися форсунками омывателя. Мало того, что после установки такого выхлопа на штатную машину вы будете пугать и не давать спать людям, так еще и можете получить штраф. Если вдруг вы все-таки решили купить предыдущий товар, но после установки на слабую тачку вы не одержали этих красивых языков пламени с выхлопной трубы, этот блок управления поможет вам получить их на раз-два. Но стоит знать, что он работает только с инжекторными двигателями. Поставить этот блок на старую семерку не получится. После покупки вам предстоит очень сложная работа на стройке блока. Он работает на высоких оборотах двигателя на отсечке. Но это также запрещено законом. Подумайте несколько раз, прежде чем купить этот товар ремень безопасности средство пассивной безопасности предназначенное для удержания пассажира автомобиля на месте в случае аварии либо внезапной остановки да это очень полезная штука ставь лайк если всегда пристегнут но есть индивидуумы которые устанавливают в простую машину четырехточечные ремни безопасности да они намного больше защищают человека при дтп но когда их установил какой-то дядя вася с соседнего гаража тогда какая речь может идти про безопасность из-за чего и запретили эти ремни либо они нуждаются в индивидуальной настройке под каждого водителя раньше такие шторки доводилось видеть лишь на одном транспортном средстве катафалки сегодня они присутствуют чуть ли не на каждом втором автомобиле находчивые автомобилисты таким образом решили обойти запрет на тонировку передних стекол однако немногие знают что они с точки зрения пдд запрещены к использованию потому как относятся к дополнительным предметам, ограничивающим обзорность с места водителя а это влечет за собой штраф в размере 500 рублей конечно же многие могут сказать что пользуются шторками только на стоянке однако как показывает практика, убедить в этом инспектора ДПС удастся не всегда. Так что прежде чем заказывать шторки, подумайте, нужны ли вам лишние траты и потери времени на общение с представителями власти. Спортивные сидения или так называемые ковши обеспечивают комфорт и усилят безопасность водителя. Спортивные сидения изготовлены из качественных материалов, но это спортивные сидения. Они запрещены для использования в простом гражданском автомобиле, из-за закона, который запрещает вносить изменения в конструкцию автомобиля. Также эти ковши могут принести вред при ДТП. Ковш делается индивидуально под водителя. Думаю, что покупать такие сидения не стоит штраф или лишение прав грозит тому кто решил приобрести модный кронштейн под номерной знак который позволяет подвернуть его лицевой частью к дорожному полотну в этом случае номерной знак практически не считывается автоматическими камерами установленными над дорожным полотном однако хитрилом следует иметь в виду, что переносные камеры которые стоят вдоль дорог на треногах очень хорошо идентифицируют так лихо подвернутые номерные знаки и уж конечно такой знак не оставит без внимания сотрудник дпс встает в вопрос, и оно вам надо многие водители зачастую ломают голову над тем куда поставить противотуманные фары особенно если штатных мест крепления для них нет казалось бы решением этого вопроса является подложка под номерной знак прикрепив ее к бамперу владелец получает над номерным знаком некую площадку в виде кенгурятника куда впоследствии и крепится противотуманки и все бы хорошо но дело в том что такое усовершенствование попадает под перечень неисправностей при которых запрещена эксплуатация транспортных средств это же подтверждает и технические регламент таможенного союза, что грозит штрафом или лишением прав. Помню, 10 лет назад было очень круто и модно ставить вместо заводского руля маленький спортивный руль. Многие продолжают делать это до сих пор, но такая переделка не только неудобна, поскольку требует большого усилия при повороте руля и перекрывает обзор на панель приборов, так за это можно еще и штраф получить. Он хоть и небольшой, но все равно неприятно отдавать 500 рублей за такую глупость. Поэтому всем, кто катается с таким рулем, я рекомендую выбросить его и сменить на заводской. Так, ну и настало время конкурса, в котором вы сможете выиграть набор инструментов. Для участия нужно подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий. И в следующем видео мы рандомно определим победителя. Так, ну а в предыдущем конкурсе победил Владислав Пушкарев. Поздравляю, напиши мне в ВК. Все, покедово, друзья!